Всем привет дорогие друзья! Биржа Binance проводит новую акцию для участников, у которых нет еще аккаунтов на этой бирже. За регистрацию и верификацию аккаунта после 9 сентября начислят 5 долларов, которые можно будет вывести. Еще верификация аккаунта на бирже Binance дает вам плюсы. Участие в аирдропах где за выполнение некоторых заданий вам дают криптовалюту, которую можно будет продать и вывести. И участие в опросах. Один из них сейчас проходит. Раздадут по 10 долларов. К сожалению, тут рандомно 3000 участников. Ответы известны. Я прошел. И еще не так давно у нас был тоже опрос. Где раздали Монеты XRP, LSK у меня вышло в районе 7 долларов. То есть я буквально потратил пару минут на прохождение топроса и получил 7 долларов на халяву. И всего лишь несколько лет назад прошел регистрацию и верификацию на этой бирже. KIS Дает еще на бирже открытые валютные пары с фиатными. То есть можно торговать в парах рубль, доллар, евро. И вывод в, крипто, в криптовалюте. Вывод в фиатной валюте. Фиат тут можно выводить на карты. Кошелек Payr минимальными комиссиями есть еще здесь p2p обмен то есть например вы имеете криптовалюту на своем балансе биржи, вам ее нужно продать и вывести фиат например на киви кошелек вы создаете заявку по своему курсу отдаете например определенное количество криптовалюты за 10000 рублей на свой киви кошелек один из пользователей соглашается с вашей заявкой переводит вам 10000 на киви кошелек вы здесь на сайте подтверждаете получение и ваш криптовалют отправляется тому участнику который вам перевел деньги все верификацию я проходил следующим образом После регистрации аккаунта, кстати ссылка в описании под видео, заходим в профиль, вот значок. Дальше я заполнил данные, загрузил скан паспорта, разворот с фотографией. Так как я заходил в аккаунт с компьютера, у меня нет видеокамеры, а биржа попросила доступ, перезашел с планшета, подключил видеокамеру. Сделал селфи, там еще было что-то типа капча, поверните голову направо, налево, посмотрите прямо, сделалась фотка, я перезашел обратно с компьютера в профиль и мой аккаунт был уже верифицирован. Открыты все функции этой биржи, доступ к торговле фиатом, вывод фиата. Раньше я сделал это бесплатно, а сейчас вы можете бонусом получить 5 долларов. Эта акция Акцией может пользоваться каждый, то есть получает и приглашаемый, и приглашенный по 5 долларов. Если хотите принять участие, пригласить своих друзей, знакомых, родственников, то на главной странице Binance просто нажимаете сюда, вот этот баннер, переходите и нажимаете под «Принять участие». Вас перекинет в реферальный раздел, где вы создаете пригласительную ссылку и делитесь ею с друзьями. На кис. ссылку я оставлю в описании под видео, конкретно на вот этот пост. Рандом 3000 может и повести. Дадут 10 долларов. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.